приветствую всех дорогие друзья сегодня я вам представляю стратегию на основе скользящих средних значит вот первый сигнал по ней появился значит 8 декабря 2009 года значит период истории я взял спонтанно пара у нас евро доллар и график дневной значит итак 8 декабря пара пробила скользящую среднюю с периодом 55, а также закрепилась ниже скользящих средних. Сигнальная у нас синяя и красная с более долгим периодом, значит, как вы видите, после того как цена закрепилась ниже, у нас обрисовалась, обрисовался нисходящий тренд и курс устремился ниже в направлении тренда. Также здесь пересеклась скользящая средняя синяя пересекла красную, что также явилось хорошим подтверждением продолжения вот этого нисходящего тренда значит после этого пара нашла поддержку в районе отметки 1.4243 стукнулась об нее несколько раз и отошла вверх здесь профит достиг 560 пунктов думаю что здесь по трейлингу бы вот эта короткая позиция закрылась здесь также стоит отметить что открытие вот этой вот короткой позиции. Сейчас я вам покажу недельный график. Соответствует вот такой картинке на недельном графике. То есть здесь э, черная свеча и э, курс оказался э, ниже и э, синий, и красный, э, скользящий средний на э, недельном графике. Плюс у нас здесь э, произошел разворот, э, то есть красная скользящая средняя пересекла сверху вниз в синюю что является довольно-таки сильным сигналом уже в долгосрочной перспективе к снижению курса значит вернемся с вами к дневному графику значит обязательно при открытии позиции нужно учитывать оба таймфера, то есть и дневной и недельный. Когда цена у нас находится и на том, и на том ниже скользящих средних, явля это является как раз очень хорошим сигналом а, к открытию а, в данном случае короткой позиции а, по а, нисходящему тренду. Значит, Позиции открываются не часто. А, в течение года а, примерно в среднем от 3 до 5 раз в зависимости от тех сильных трендов, которые возникают на рынке. Следующий сигнал у нас был уже в июле 2010 года. Хочу вот немножечко сказать по первому сигналу, то что как вы видите, цена упала довольно-таки низко. Здесь есть над чем работать в плане получения большего профита. Значит, здесь можно следить за другими финансовыми рынками. То есть э, за золотом, за ценами э, на золото, э, как э, также индикатором может быть и индекс э, доллара, э, то есть по нему также можно следить о том э, угасает ли э, та тенденция на рынке или э, нет. Поэтому, потому что профит э, был бы э, довольно-таки огромным, если, э, скажем так, с течением времени э, позицию эту можно было оставить. Ну вот вернемся к, э, ко второй позиции. Она у нас э, была открыта на основе того, что цена закрепилась выше скользящих средних значит, 7 э, июля. 2010 года цена также закрепилась выше скользящей средней с периодом 50 на дневном таймфере сразу посмотрим на недельный таймфер здесь вот у нас вот в этом месте цена находилась то есть цена как раз у нас что самое главное значит, оказалась выше как и красная, так и синий скользящий средний. Ну и произошел разворот. То есть, скользящие средние э, начинали, э, то есть, пересекли уже э, друг друга. То есть, красная пересекла синюю снизу вверх. Вернемся к дневному таймферу. Здесь немножечко цена постояла, проверила на прочность скользящую среднюю, отскочила от нее э, и пошла выше. Стоп-лосс я установил э, чуть ниже, э, скажем так, немножечко даже с запасом, а, с таким, чтобы а, в случае а, каких-то проколов а, стоп-лосс не достало. Ввиду того, что а, стратегия долгосрочная, а, возможны кратковременные проколы и а, движение 100-200 пунктов, например, а, внутри дня даже по паре, это не редкость. А, значит, ну вот пара а, с течением времени а, выросла. Здесь вот э, была э, такая небольшая коррекция, которая э, немножечко уже э, напрягала, и здесь э, вероятно, что <coughs> сработал бы трейлинг стоп, если, допустим, э, прибыль у нас брать как минимум 300 пунктов, которую я рекомендую, то здесь как раз были бы эти 300 пунктов, однако запас как раз на 100 пунктов значит обеспечил бы нам а, какой-то а, запас а, во времени я имею в виду то что а, получение большего профита то есть минимальный профит 100 пунктов я думаю что мы бы по любому получили потому что вряд ли здесь бы получился сразу резкий разворот а, скорее всего цена бы еще бы раз отпрыгнула и вот если бы она второй раз не прошла здесь вот тогда Скорее всего, позицию надо было бы закрыть. А так, цена выросла к довольно-таки сильному сопротивлению в район отметки 1.33, который был у нас в свое время хорошей поддержкой. И прибыль тут составила 685 пунктов, что также неплохо. Значит, временной период здесь составил около полутора месяцев. То есть, с момента открытия э, до закрытия. Но, конечно, этот профиль взят э, по максимуму. Я думаю, что с этих двух сделок э, получилось бы около 1000 э, э, пунктов. Здесь э, также хочу отметить э, такую ситуацию, когда э, пара э, пробила вниз скользящие средние и вроде бы казалось можно рассматривать этот пробой как ложный э, то есть не ложный а сигнал продажи но э, при этом если э, мы э, значит, сравниваем с недельным э, графиком то здесь никакого э, сигнала на продажу нет то есть скользящие средние э, двигаются вверх э, курс находится выше них вот, и поэтому никакого разворота а, вниз нет. Поэтому еще раз говорю, что обязательно а, нужно сравнивать а, дневной график с недельным и местом расположением а, курса относительно скользящих средних. В целом торговая стратегия мне очень понравилась, прибыльная. И особенно она заинтересует тех, а, кто не может по роду основной деятельности значит заниматься э, форексом каждый день